Всем доброго времени суток, кто неравнодушен к миру игровой индустрии, с вами вновь Олег. Я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня я начинаю обзор такой игры, как Монополия Плюс, это такая своеобразная стратегия, казуальная, созданная разработчиками Ubisoft, которая даже очень мне понравилась, так как она напомнила мне про, так сказать, время. 10 15 лет недавности когда мы э, и с друзьями и не только э, рубились именно в эту интересную игру еще тогда на э, так сказать бумажном варианте вот но ну, а теперь попробуем именно э, использовать такую версию кстати да есть здесь такой русский перевод э, очень хорошо кстати она уже локализирована Причем перевод как вы видите не только, допустим, текстовый, но и озвучка здесь тоже уже присутствует. Итак, да, данная, данная игра про торговлю недвижимостью в основном. То есть, ну, я помню, когда я играл, были какие-то различные варианты покупки не только недвижимости. Ну, кто в теме, те поймут. Итак, начнем мы простую игру и посмотрим. Мне лично игрушка понравилась, не знаю, как вам пишите комментарии, оставляйте отзывы, посмотрим, насколько она зайдет. Так, поехали, начнем новую игру. Так, есть классический вид, то есть классическая доска, но я думаю, она не очень-то интересна, потому что слишком она проста. Мне хочется чего-нибудь интересного. Так, это что у нас? Выберем живую доску совершенно нового типа так сказать, да, и классические правила, наверное, установим и попробуем на классических правилах нагнуть всех, кто только мне попадется и так, буду играть я с компьютером можно также насколько я знаю, настраивать сетевую игру, можно с друзьями в нее рубиться ну я пока с компьютером поиграю, так сказать сам с собой, но компьютер думает немножко иначе если честно, то он немножко туповат так, поехали, выбираем, значит себя Фишка какая у меня будет. Да пусть будет вот эта шапочка. Так. Следующий выбор. Второй игрок. Это будет искусственный интеллект. И поставим мы не очень легкий, а очень трудный. Так. Третий игрок. Емельян. А, не-не-не, подожди, Емельян. Что-то больно легкий. Не нужно мне. Нужны все хардкорные, чтобы были игроки. Я же в тру в этом деле. Так что мне нужны хардкорные. Митрофан будет хардкорным. Давид тоже. Какой очень легкий. Твоя на трудные. И, ну и Серафима. Все будут хардкорные. Все на трудном. Против меня. Итак. По, так Игроков мы, в принципе, выбрали. Против нас играет 5 человек. Каждый сам за себя. Посмотрим, получится ли им нагнуть меня. И... Повезет ли нам в сегодняшней серии. Посмотрим. Ну, я думаю, что игра растянется на несколько серий, потому что она не быстрая. Нужно разогнаться как следует, чтобы выйти в победители. Итак, нам дают сейчас шанс. Нам дают сейчас шанс, каким мы пойдем. Допустим, если больше всего очков выпадет на кубиках, то первыми пойдем именно мы. Так что посмотрим. Бросаем кубики. Ну соответственно, чем меньше, да, не очень-то хороший, конечно же, бросок. Что-то сегодня удача мне вообще не улыбается. Я чувствую, что совсем нехорошо все пойдет. Ну да ладно. Это обманчивое такое. Чувство удачи. Так, Маргарита, значит, 8 пока что. Ну, я думаю, вряд ли кто-то меньше меня выкинет здесь, поэтому... Думаю, что надеяться мне на успех уже не стоит. Будем, как говорится, через терник звездам. То есть... Очень-очень сложно нам придется. Я, да, я уже пятый, как я вижу. Так, нет, я не последний. По крайней мере, я пока еще пятый. Но если сейчас только у него выпадет не два или не один. Нет. Да, я пятый. Да, пятый. Буду ходить пятым. Это очень-очень нехорошо, особенно со старта, потому что все могут уже сделать за меня. И так вот. Карта, конечно, такая необычная, в виде города такого представлена в центре, а сама доска, она как бы по окраинам проходит, сама игровая область, Вот по которой мы сейчас будем играть. Эй, эй, потише со своими кубиками Вот так, семерочка выпала Значит у первого, у Митрофана Я буду пропускать Так, ага, вернуться на, на поле, назад на три поля Короче, понятно Пускай идет обратно И что там у него? А, ха, не повезло Не повезло, то есть сняли с него бабосики Как видите, у нас полторы тысячи бабосиков У каждого игровых Давай, Маргаритка, ходи уже Захаживай что ли, я не знаю Только не покупай ничего, просто мимо проходи вообще и все, ничего не трогай Так, пропустим ее ход а, так долго будет скакать Ага, у нее первая недвижимость конечно, продается... конечно же купят, он же хардкорных всех а поставили Оппонентов-то хардкорных Они все будут покупать Ничего мне не оставят Так, вот у нее одна недвижимость есть Короче, здесь суть в том, чтобы Чтобы захватить как можно больше Ну, точнее, купить как можно больше объектов Которые здесь продаются и э, сопоставить их по цветам То есть, допустим, есть вот недвижимости а По определенным цветам различаются Если нам собрать, к примеру, одного цвета Три или две недвижимости То у нас тогда будут большие бонусы э, Ну, суть в том, чтобы нам всем этими средствами Выкачать деньги из других как бы, наших игроков И тем самым выйти в победители Будем стараться, что ну, сейчас сами посмотрите, как это все выглядит. Сейчас у нас входит, значит, Емельян. Он может приобрести вот это здание. Если я на него встану в процессе, да, то я буду платить ему бабосики. Такая, такой вот принцип. Если же он встанет на мной купили, купленное какое-то здание недвижимость, то платить бабосики буду я ему, ну и так далее. То есть, по аналогии, вся игра в таком ключе и протекает. Важно, чтобы удача была на нашей стороне как видите все зависит многое зависит от ходов которые ты делаешь итак мы бросаем кубики и что же нам сейчас так можно управлять недвижимостью можно договариваться как видите тут уже есть парочка человек у кого есть а, в собственности какая то недвижимость и я наверняка сейчас этим воспользуюсь а хотя ладно не воспользуюсь воспользуюсь попозже потому что первый ход я лучше сделаю так у нас карта доски есть кто куда прошел так различные параметры различные данные и так ладно бросаем кубики бросаем кубики ну-ка что нам 11 куда же я уйду с 11 он дальше чем я думаю даже раз ну да тоже Мы на, на недвижимость попал есть, 140 монет она стоит Конечно же, я покупаю. Я знаю, что я молодец. Кто молодец? Я молодец. Я это вот, купил. Да, первую недвижимость у меня в руках. Завершаем ход, даем э, другим игрокам немножко а почувствовать себя властелинами мира. Но ну, это вот не произойдет, я это знаю. Постараюсь их всех нагнуть. Но это будет непросто. Так как я хожу в Если бы ходил первый, может быть, да. Может быть, что-то мне подфартило. Как видите, все ходят, все скупают, шансы практически равны. У всех, точнее, ну того у меня, можно сказать, положение не самое худшее, так как я уже владею одной недвижимостью. Вот. Два, два следующих игрока, это Маргарита и Давид, тоже по одной недвижимости имеют. А вот Емельян он имеет специфическую такую недвижимость, он железную дорогу он купил. Вот, что, ну, в принципе, тоже неплохо, вы здесь но не идеал. Вам ничего не грозит. Так, сейчас только что он попал на клетку в тюрьму, но в тюрьму не пошел, потому что он по линии посетителей прошел. А так, на эту клеточку попадает на три хода, если загреметь где-то на игровой клетке, конкретно в тюрьму, по случайному событию. А тем временем Маргарита Парк продолжает покупать. У что нее уже две. Штурчиком? карточки купленной недвижимости. Итак, теперь наконец-таки мой ход. И что же мы сделаем? А мы сделаем следующее: мы попробуем договориться с некоторыми. Так, кто у нас что купил? С некоторыми моими, так сказать, про конкурентами о том, чтобы попытаться у них выкупить. То есть мы нажимаем сделку, и я вижу, что у нас, так, допустим, вот у Серафимы да есть карточка третьего четвертого как бы уровня недвижимости что предложить вот и я думаю что надо все-таки у нее ее выкупить потому что нам будет очень очень хорошо с этого какие великие размышления итак за что же мы ее попытаемся выкупить что это у нас за карточка 180 стоимость у нее номинальная ну что ж предложить попытаемся 200 монет Изначально получится или нет. Предложить 200 монет. Сейчас увидим. Ну, давай сразу 205 тогда уж. Окей. По рукам. Если есть спрос, будет и предложение. Ага, отказала. Вот ты отказала мне два раза. Точнее не два, а пока что один. Вот такая Торговый вот зараза. Элемент... Давай пробуем еще раз. Значит, 200 тебе мало. Mm -hmm. Значит, будем не 200, давайте, а побольше 220 сразу же предложим Как тебе? Такое ну, предложение вы хотите предложить. Тоже отказано, да? Ну, ладненько Тогда, знаете, знаешь что? Ты Сейчас я тогда схожу А после мы с тобой еще побеседуем Удачи. Поехали Куда мой кубик улетел? Я даже не вижу, сколько там. 9 нормально. Куда мы придем? Бесплатная парковка. Блин, тогда точно надо сейчас. Я не люблю, когда у меня ходы происходят, происходят впустую. Когда я ничего не делаю практически. Итак, еще раз обращаемся к этой. странной особен С ее нужной мне карточкой. И пытаемся у нее ее купить. 220 ей было мало. Попробуем 240, наверное. Ну, так-то нехилой у нее будет прибыли. Купила за 180, а за 240. Хотя, наверное, она ее гораздо дешевле купила. Ну, да ладно, не суть. Так, 220 было мало. Давай 230 предложим. Ну, как теперь Если такое предложение спрос, тебе? Будет и предложение. Опять отказано. Капец. Я не понимаю. Ну, давай, завершаем ход тогда. Ходите, Посмотрим ходите, ребята. Так... Будущее. Так, ситуация значит следующая. У Маргариты уже две карточки купленных. Купленной недвижимости, у Серафимы одна, у Емельяна вы одна. Быть, читаете, быть, только у Митрофана, смотрите, меня нет ничего. У меня одна, и у Давида тоже одна. Все примерно в одном месте трутся. А я уже вроде как это место прошел. Или еще не дошел. А, нет, да. Покупают, покупают еще одна железная дорога. Ну, точнее, если рассматривать конкретного игрока, то у него она всего лишь одна. Прикол в том, что если у тебя в собственности несколько одного типа таких вот карточек железной дороги, то платить тебе и другие игроки будут больше. Вот в этом весь прикол. Так, так, так. Давай, походи уже быстрее. Красненькие Вы пошли. Тут уже подороже Вы идут суммы. Чем дороже недвижимость, тем больше игр игрок, вставший на, ну, как бы на эту карточку, на это поле, будет платить тебе больше денег. Вот. А если там уже со всякими, так сказать, апгрейдами, то там вообще суммы такие бешеные, что можно прям -таки за одно посещение чужого поля проиграть все чертям покупает и активно покупает. хорошо что пока а что, что они у разных игроков но они вот искусственный интеллект он немножко круповат в том плане что он может легко продать заложить что и так далее можете? карточку другому игроку вот как сейчас например происходит то есть к примеру я бы так не стал делать чтобы допустим Если больше есть, шансов было на победу а здесь как видите все нормально, все пере, перепокупается у них Маргарита купила две карточки, я вижу Одного цвета, пора с этим что-то уже сделать И я сейчас точно буду до нее докапываться Очень сильно, пока не выкуплю какую-либо карточку Искусственный интеллект, он тем плох в этой игре Что он поддастся, ведь чем я ему больше денег завернул Он поддастся, вот сейчас вот я, я это продемонстрирую Смотрите, да? так Ну что ж Маргаритка, Маргаритка, Маргариточка, так, сейчас мы у тебя будем покупать, так, начнем вот с этой, она подешевле, я так понимаю, стоит 220, ну, я так понимаю, что меньше, чем 260 или 270, ты, ты не станешь на это вестись, да, то есть, меньше, чем такой суммы тебе не надо предлагать, давай 270 предложу и посмотрим, Хватит ли тебе этого или нет? Дар, по рукам? Ну вот, видите. Она взяла ее и с легкостью так продала. Ну, мне пока достаточно. Будем дальше надеяться на свою удачу. Так, поехали. Время Бросаем кубики. На тебе полбу. Собакен. Десятка. Десяточка. Так, куда же мы попали? Сделай да бюджет. вот, я как раз про это и говорил. Куда не хотел, туда и попал. Отправляйтесь в тюрьму. Это не очень-то хорошо, если честно. То есть сейчас придется три хода мне сидеть, куковать, пока другие игроки играют. Ну пускай играют, а я пока подожду, я посмотрю за ними. Да, ситуация это не у меня не, не одна из самых лучших. Ну, в принципе, шансы пока что равны, если смотреть с другими игроками. Так, да, недвижимость покупается потихоньку. И надо, кстати, тоже оранжевыми срочно сейчас попробовать э, повыкупать оранжевые потому что иначе рискуешь ты что тем что, что какой-то игрок по другому перекупит и так сказать будет здесь вели и вершить великие дела Митрофан ходит что-то там у него я смотрю дубль выпал это значит что он будет ходить сейчас еще еще еще так Ага, у него вторая железная дорога это уже не ничего хорошего значит, ничего хорошего ну да ладно пока мы все при деньгах мы все я кстати по на игре. последнем месте по деньгам нет теперь метрофан на последнем месте так давай уже второй раз бросай я уже жду когда наконец-таки до меня очередь дойдет я играю пятым no name, так сказать озер с моей данные чтобы например ориентироваться как можно было так но а что это у нас стал это у нас неизвестная карта шанс отправляйтесь поездом до железнодорожной станции И вот он отправляется и главное чтобы да это его собственность а нет это у нас стал просто на чужую собственность если бы он встал на новую было бы хоро... было бы очень плохо ну да ладно не будем сейчас äh, разводить тоску смотрим как дальше у нас дела пойдут Дубль. Маргарита, опять дубль, да вы задолбали со своими дублей. дубли. Дубли, дубли у них покупают и покупают. Вот это уже по пошли посерьезнее Участки недвижимости. Свет. Это, по-моему, предпоследние по стоимости. Есть, как видим, там еще вот два а что ли есть ваш участка ваш. самых дорогих. Так, Эти нет. зелененькие тоже дешевые. Вот сейчас надо с первую очередь это оранжевыми заняться. Во вторую очередь. Это вот с зелеными, они уже денежки получают, нормально, а я все еще в тюрьме, в тюрьме очки сижу, парюсь. Ваш... Серафима, давай уже ходи, сейчас по-любому сделку с кем-нибудь замутит с Давидом, а он продаст ей карточку, как продажный человек. Что-то, че что-то, че на что-то встала она. Так, все что-то покупают. Сделали аукцион. А, это водопровод... Это у нас немножко... Ну, понял. Ну, так что ж ты? Это устраивай аукцион. Все интереснее. Сейчас будем предлагать. Ну, что ж. В аукционе главное не предлагать слишком много. Поэтому будем предлагать по одному. А вдруг нам повезет. Вдруг. 114 еще нормально. Так. Ну, 116 тоже нормально. Сейчас кто-нибудь как предложит. А ну давай-ка еще одну. Ох ты. Ну это видите, это редко бывает такое. В случае, когда ты играешь с искусственным интеллектом, наверное. То есть я как бы сидя в тюрячке даже, да? Ну, да, заплатил там немножко небольшую сумму, но я купил еще одну недвижимость, которая в принципе пригодится мне со временем. Давай уже собакен, емельян, иди уже. Покупаю уже, что ли Короче, уже а много набрали uh, Все, по, все по каждому типу практически недвижимости имеют Надо, надо уже покупать. Uh, цвета, я смотрю, практически все уже собраны Красный uh, Оранжевый, синий, желтый Кроме, кроме самых топовых, по-моему, все уже собраны Итак, бросим кубик А, кстати, здесь такая фишка Если я буду бросать кубик То я могу выйти отсюда досрочно Если у меня выпадет дубль ну пока сделку проверню, провернуть попробуем Так, зеленые у нас появились Нет, сначала оранжевые Оранжевый у нас у Серафимы Так, для чего я это делаю? Да для того, чтобы кто-то не собрал э, целую сторону одного цвета И не стал жестко выкачивать э, у нас У бесцветных, так сказать, игроков денежки 180 карточек Так, ты что-то не то делаешь Подожди, убирай эту карточку, убирай ее. Ставь вот эту, она подешевле должна. Которая нижняя, она дешевле. А нет, тоже 180. Дешевле, думал я. Да не тут-то было. Так, 220, я думаю, мало. Давай 230 попробуем. На полтинник больше, чем ее стоимость. Ну, так сейчас-то ты готов? Или Да, отлично. Так, это мне нравится. Сделочку провернули. Теперь нужна еще одна сделка. Пока я в тюрячке сижу. Надо, чтобы время происходило с пользой. Что да, это требует ложить? средств. Да, уходят на это деньги. Так, нужна ли она? Так, давай мы, знаешь, как сделаем. Зеленых у нас три. Чтобы собрать э, полную коллекцию, нужно. Зеленых три. Пока что она есть только одна. Выкупить их очень сложно. То есть не у кого, я бы сказал, да? Можно выкупить одну карту для разнообразия железной дороги. Последнее еще пока не собрано. Короче, пошли-ка мы поиграем лучше. Игра и бросаем кубик. Поиграй. Вдруг повезет. Вдруг у меня выпадет тот самый. Нет, не выпадет. Сидим еще. Целый круг. Броси. Не повезло мне в этот раз, приходится отсиживаться. Ну, давай, ходить, давай, давить. Что у тебя там? Что у тебя. Может, встанешь куда-нибудь на мою уже карточку, которую я приобрел? Доступен, да, конечно, доступен. Ну, надо тоже, кстати, об этом задуматься. Тоже один из самых дорогих участков. Именно вот этот желтый цвет. Да-да-да. Я что думаю, что самые будущее. дорогие нужно в приоритете. Если у кого-то они появляются, особенно в количестве двух, двух штук, то тогда да... Так. Этот цвет у меня есть. А, а он же на него и встал. Вот сейчас он заплатил мне немножечко. Длинжат на мое собственное Молодец, плати бобосы, пока я сижу в тюрячке. 11. Ну давай, Митрофан. Удачи не на твоей стороне. А нет, на твоей... Это карточка, которую он взял. Интересная такая фишка, что сидя в тюрьме, вот как сейчас я, он может выйти оттуда легко. Так, Маргарита, давай Маргарита, Рита Маргарита, Маргарита, ну почему я, почему я никобой? Что-то меня понесло, давай уже, ходи, куда ты там пошла? Последняя, да? И Нет, она, она платит уже владельцу, то есть владелец у этой железнодорожной станции есть. Пытается со мной замутить сделку, ха-ха-ха, как я люблю эти сделки. С искусственным интеллектом, ведь он такой тупой, я только что недавно у нее покупал, и она пытается у меня сейчас выкупить ее заново, эту карточку, но я контрпредложение ей сделаю и попробую у нее выкупить вот такую же карточку, только большего номинала так сказать, да, общая стоимость, она мне предлагает бабосы я с нее попробую взять карточку и, ну да, естественно я согласен на такой ход действий да, я согласен, и... Ну, если вдруг получится, будет, конечно же, круто. По рукам? Вы ну, пытаюсь предложить? ее другими словами наколоть. А она мне пытается что-то встречное предложение сделать. Что предложите? Ага, как-то маловато получается, ну да все равно. Один, двести сорок. Ну, если вдруг все получится, ну давай контрпредложение сделаем, попробуем у нее побольше денег выкачать. Как-то маловато один. Давай не один, а ну, хотя бы полтинничек какой-нибудь. 251 Так вот Как по рукам <смех> На, отказано Ну а ч ж тогда Сделки тут не устраивала. Не хочешь как хочешь Удачи. Давай, Серафима, ходи Твой ход На, по головам всем Троечка Маловато будет Троечка-то маловато ну, зато выгодное вложение Зеленое поле Это что не самое плохое сделать? поле Ну, я уже об этом говорил Короче, сидим, ждем, когда же до меня-то очередь Пока что дела Складываются О, Торговля, все со мной так и хотят поторговаться Потому что видно, что кто здесь папка-то Давайте, торгуйте Но я-то в итоге Знаю, как с вами торговать-то Вот ты мне предлагаешь Ну, что ты мне предлагаешь Давай-ка мы вот на это вот попробуем с тобой поменяться Че нет-то? Давай-то мне денег и вот карточку вот эту еще тогда я тебе отдам свою подешевле. Давай по рукам. Теперь-то точно по рукам. Отказано. Ну как же так-то? Ну что ж такое? Чего сразу отказываться? Такое было выгодное предложение, наверное, для меня. Так, поехали дальше. Что у нас тут Емельян покажет нам? Куда он встанет? Он купил синюю. И всего две То, что, Чтобы собрать, допустим, поле для апгрейда да, вот Из двух синих Нужно такие карты всего две Ну, хорошо, что он купил самую дешевую из них Сейчас, думаю, пока что у меня деньги есть Нужно с этим поработать Причем это очень критичный момент И можно, если с этим ничего не делать Можно проиграть буквально через 2-3 хода Так, чего я не собираюсь, конечно же, делать Бросить кубики и управлять недвижимостью. Сделка. Так, кто у нас там счастливый обладатель? Емельян, Что да? Предложил? Ах ты, Емельян, Емельяныч. Значит, вот ты как, решил втихаря вот так вот самые дорогие выкупить и нас оставить с носом, да? А не хочешь ли выгодную сделку, говорю я ему? А он такой, ну я подумаю, смотря, зависит все от того, сколько ты предложишь мне. Посмотрим. Тогда, говорит Емельян, ну что ж, предлагаю я, значит, ему, а, так, так, так, ну давать для начала 380, это уже больше той суммы, которая, за которую можно купить эту карточку. Говорю по рукам. Вы что же, говорит Емельян, а он принимает предложение, и замечательная сделка происходит, то есть обладателем этой карточки становлюсь, конечно же, я. Браво, товарищи, браво. Играем дальше, бросаем кубики и пытаемся выбраться из тюрьмы. Нихрена нам не везет. Сидим дальше, смотрим, что происходит. Но это, с одной стороны, хорошо, отсиживаться, никуда не вставать. А с другой стороны, конечно же, не очень. Потому что денег нет, когда ты ходишь, то тогда... А... Проходя через стартовую зону Ты получаешь немножко бабла А я пока, пока что я сижу Не получается, соответственно, ни хрена поле, что Разве что покупать, только выкупаю Но выкупать все время тоже нельзя Потому что деньги рано или поздно Они закончатся Если вот так вот не ходить Лучше здесь всегда ходить, чем не так, ходить Так, у нас что, осталось пятеро? Вроде же было шестеро Кто-то себя объявил банкротом, что ли? не понимаю, или что? Вот, Если видишь, как спрос, они торгуются? Будет Сейчас зеленую, да? А, пытается перекупить, один хрен Надо срочно выкупать есть. Вот зачем ему зеленый? А, ну ему нужна, да, я просто перепутал. Давиду, да, нужна зеленая Но надо с этим тоже срочно что-то делать Да, Давид Надо с Давидом кое-что сделать Ну, в смысле, решать уже что-то Но это будет не так-то просто Потому что у него вот эти карточки зеленые Они стоят тоже немало денег уже все, по-моему, по игре прошли через стартовую зону, только Вы я один сижу, все что-то выкупают, выставляют на аукционы, я вот даже не знаю, если мне сейчас попытаться поучаствовать, то хватит ли мне денег для того, чтобы выкупить? Я думаю, что нет, поэтому я, наверное, просто-напросто не буду в этом участвовать, в этом, в этом безобразии я не участвую, поэтому давайте, решайте сами, я пас. Я посмотрим, что не получится. Да, купил. Вот Маргарита его. купила эту карточку. Ну допустим, пусть она у нее будет. Зона небольшая, но тоже интересная. стартовая вот. Ну ничего, ее по крайней мере проще выкупить, чем та, на которую я сейчас рассчитываю, потому что если ее не выкупить, будет все печально. Нам сейчас нужна зеленая и желтая. Вот на желтую у меня точно стоит не хватает. но на зеленую я постараюсь По желтым зонам не так все критично, а вот по зеленым-то очень даже вполне Потому что их уже у Давида две и Вот мне сейчас надо любым способом у него хотя бы одну выкупить А там уже и ход будет мой А прикинь, если у меня денег не будет, чем мне придется закладывать, чтобы выйти из тюрячки Наверное, да все что-то покупают, бомбосы тратят А я сижу. У меня период от ситки. Ну я же не туда так. Я чисто случайно туда попал, поэтому. Будем сидеть дальше. Скоро уже наверное, Ваше время пройдет. пришло. Давай, серафима ну давай уже. Ну не тони, больную душу Ходи уже быстрее. Что у тебя? Дубль? Да блин а. Черт вас побери! Как же вы долго это делаете! Ох ты! Опачки! Вот это ход Вот это поворот. Ну, дай бог, пусть она так будет Синька вторая у меня Поэтому ни хрена, ничего Удачи. Тебе здесь не светит Ты Так, давай второй раз ходи угу. Семен Тоже заплат получила куда прошла, куда встала Кому-то заплатила Угу ну, допустим, пусть будет так. Давайте. Броси Ходите путь. уже. Я уже раз размышляю над глобальным планом по порабощению всего человечества. Поэтому давайте. Конечно. Вот, он как раз-таки раз сюда встал. Так? Заплатил ей. Ну, в принципе, это самая дорогая зона на начальном этапе. 50. Наверное, ни за что не платит ни за одну Ваша зону, как пришло. здесь. Как вот за синюю. Давай, Емельяшка, ходи. Только без дубли, только без дублей Вот все уже, реально все прошли Некоторые, наверное, уже не по разу Получают зарплату Покупают участки А вы я сижу Может быть, это и не совсем хорошо что, что я до сих пор сижу Но куда деваться Куда деваться, куда деваться Сейчас, наверное, со мной заму... замутить что Нет, Предложите? замутить Давай, чувак, замути со мной Что они тут размышляют Вот то, что Какую он желтым выкупает, вы это же, конечно... Ага, давайте, ребятки, не надо сейчас делать слишком резких шагов, потому что на желтый у меня пока что Стрельные не хватает. Управляй недвижимостью. И мне нужна очередная сделка. Сделка нужна мне с Давидом. Давай, Давид, не жмоться, а продай мне свою карточку. Продай мне карточку, слышишь ты, злодей. 300, черт, как же хорошо, что я не покупал ничего, не участвовал в аукционах, аттракционах, иначе бы мне, наверное, не хватило денег. Ну а сейчас вполне возможно, что у меня есть шанс. Давай начнем с 320. Денег мало, сам понимаешь, времена тяжелые, ну, так что есть, вот так есть. вот пока. 320 могу предложить. Ух ты, надо было меньше предлагать. Чего ж такое-то? Так легко он избавился от нее от этой карточки, от своей зеленой ну да ладно, ну молодец а мы еще раз бросаем кубики у меня даже еще остается денег на то, чтобы выйти отсюда и будет вообще весело, когда а, я отсюда выйду о... я останусь вообще ни с чем практически да, я остаюсь ни с чем потому что здесь за выход нужно еще отдать 50 монет, заплатить 50 монет, отдаю последний и как видите, я остаюсь вообще ни с чем ну ладно, может быть что-нибудь мне подфартит Оплатите расходы на ГС... <смех> Офигеть, в размере 100. У меня денег нет, и придется сейчас закладывать мое... мою недвижимость. Да, это я, конечно же, не рассчитывал, что именно так вот она выйдет. Ладно, будем закладывать... А мне нужно 100, да? 90. То есть, получается, надо 2 как минимум заложить. Начнем с самых ни о чем мы... Где у меня красный? Вот она, красный. 70. Да, ее. Да, да. Это вам закладываем, да, закладываем одну карточку и о, 175-то много, наверное, будет. и 90 тогда уж у нас не хватает. А подожди, а если так 72, у меня же еще есть вот такая карточка 75, же можно за 75 заложить, да? Давай лучше мы ее заложим, что тут не очень, да, будет много прибыли. так 147, меры. все, я уже способен плохо что сюда именно пришлось отдать что у меня еще столько будет моментов куда мне придется отдавать отдавать и отдавать давайте ребят ходите еще еще давай, еще 11 какие у них ходы длинные, а? позавидую конечно же конечно же он купит куда он денег? на аукцион выставляет ой какой молодец я даже вообще участвовать не стану потому что меня уже обогнали от моих номиналов да, аннулирую, конечно Ничего Не буду предлагать, потому что у меня денег нет Вы все такие богатые, все такие крутые А я вообще Скатился, пошел по наклону Все равно у вас ничего не вышло Эх, вы, дармоеды Давид, давай, покупай дармоведы. Короче, приобрел, да, я вижу, что Шансы Торговля. У всех практически Любой одинаковые Хочет у меня он купить, да? Что ты у меня хочешь купить? Угу. Ты мне, значит, хочешь купить мой водопровод? Так, знаешь, что я тебе предложу? Подожди. Так просто это не может быть. Давай-ка ты мне... Так, а ну что у тебя есть? Если я ему отдам водопровод, к примеру, это, в принципе, не так уж страшно. А он мне желтый. Вот желтый я как раз таки сейчас купить не могу. Потому что нет, нет денег А она мне очень сильно нужна Поэтому нужно думать Всегда Давай вот так Тогда будет водопровод твой Все, я, я думаю, что все по чесноку 400 расходов с твоей стороны А с моей всего 150 Ну что, по рукам? Что предложить? Ну? А отказано? Да как так-то? Ты же сам, блин, нарывался На сделку а сам отказываешь нехорошо это нехорошо чувак нехорошо а вот ваш поехали ход. дальше давай метрофон что у тебя ни много ни мало. Долг, вот болезнь. это мне не помешает встал на секцию которую я к, к счастью не реализовал не сложил и заплатил на диджат такие вроде копейки но здесь они действительно решают Хотя бы мне, может быть, хватит, чтобы дойти до финиша. Я очень надеюсь, что, что мне получится что дойти до хорошего. финиша следующим ходом. Я Идите на ближайшую дорожную станцию. Так, а вот ей можно, в принципе... А вот давай покупать. Правильно. Главное, не продавай. Хотя нет. Она заплатила еще одна. Встав на Ну да ладно. Ну да ладно, да ладно. Так. Что у нас здесь? Серафим! Чем ты нас порадуешь? Встань же на какую-нибудь секцию и заплати мне. А, настал на пустую и купил ее. Молодец. Так держать. Хорошо. Действуешь. Хорошо. Ровно. Гладко, четко. Емельян. Ну что, Емельян, не подкинешь мне деньжан. А интересно, можно ли деньги, денег просить? Просто так. Обратиться, сделку заключить и денег попросить знаю, будет, нет? Искусственный интеллект на хардкоре, может, на такое способен поржать. Сейчас попробуем. Давай, плати уже, плати. Почему не мне-то, а? Мне плати лучше. Давайте попробуем. Можно ли так Посмотрим, сделать или нет? Заключаем будущее. сделку. С кем там можно заключить? У кого больше денег? Давай, кто у нас не самый жадный? Ну что, Емелья, сделочку Если с тобой надо спрос, заключить? Давай-ка ты мне просто так... Даш, ну я не знаю, ну вообще просто так, то есть, просто-просто так. Ну давай хотя бы боссов, ну давай 60, раз уж я тут остановился на 60, ну, давай 60. И? Ну? От себя? А, от себя типа тоже надо, да? От себя-то я забыл предложить, поэтому вдруг не дают мне провернуть. Давай-ка один. Ты мне 60, а я тебе один. Ну что, по рукам? Интересно, Торговля. думает Торговля. ли он или нет? Чуть-чуть <свят> хоть думаю. Но я так примерно не предполагал. Так, что мы можем сделать со своими 73 рубликами местными? Да совершенно Покрось ничего, поэтому публики. мы шагаем дальше. Если честно, то я даже ни одного круга еще не прошел. Ага. 6 пропускаем и встаем. А куда же мы встаем? На пустой участок. Конечно же, купить я его не могу и выставляю на аукцион. Ну, естественно, на аукционе. Я, наверное, его тоже не люблю. Моя ставка. Предлагаю рубль местный. Все, они меня погнали уже давным-давно, я поэтому сдаю позиции. Суммы уже фантастические пошли. Я уже не участвую. Кому-то достанется, да. А вот кому достанется, кому-то, может быть, и повезет. Кому повезет? Ничего себе вот там разыгрались-то. 300 уже до 300 аукцион дошел. Ничего себе. Выше номинала насколько? кто же у нас теперь такой отважный будет? Кто купит? Кто-то все равно купит. Угу. Маргарит. Тебе, наверное, точно она не нужно было, да? Поражение. Тебе она точно не нужно было. Ну, давай, надо бабки, раз уж ты такой аукционер хреновый. Так, ладно, пошли дальше. Завершаем ход. Да, и, наверное, тогда ждем следующего хода. Вот, ну я думаю, это будет все очень долго. Вот, игрушка такая, на самом деле, очень интересная. То есть сразу вспоминаешь э, те времена, когда вот мы с такими играли и кайфовали. Была одна из самых лучших, любимых моих игр ты работаешь в основном головой всегда, подсчеты какие-то выстраиваются. Очень-очень очень интересная. Ну, ладненько тогда. На сегодняшний день это пока что все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте также нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео на моем канале. С вами был Олег. Всем всего хорошего и до новых встреч.